Почти каждый день мы э, на выезде. Ну, конечно, на машине это самое эффективное, потому что, например, даже в недалекие э, города, рядом со Смоленском, автобус ездит один раз в день только туда. Больше 350 километров в день, наверное, mm -hmm. если в среднем вот так вот поделить. Mm -hmm. То есть пробеги -то такие большие. Телефон мой. Он угу. все с чеплом, все он работает, все. О, вот. Я все удалила. Ага. Зарядная к нему все хорошо. Спасибо. Они все рабочие. А этот, был... этот хороший телефон. Ага. Трезатые я сама пользовалась. Я вам пришлю фотографии с детьми из с телефона <свят> <я> их отдала. Не-не-не, <свят> мы а, занимаемся помощью детям-сиротам. И вот девушки нам дали телефоны, чтобы, чтобы да, чтобы они могли разговаривать с родственниками, с родителями. Вот. Основная цель ⁇ это как какая-то сверх идея. Вот. Сверх идея заключается в возвращении ребенка в свою позитивную кровную семью. Здравствуйте еще а -а -а. раз. Тогда вам расскажу немножечко. Наш фонд проводит исследования по поводу того, как вам было, когда ребенок был в интернате, и как вам было, когда он вернулся в семью? Это сделано для того, чтобы... Э, Если разнообразить Если наши... э, нам удается возвратить ребенка в семью, это как бы в вот, это выполнение этой сверх идеи. знаешь кто это? А? Знаешь? Да. Ладно. А вам нужна курса? Ой! Тяжелый. Ой! Ой! главное, чтобы вот это не. Было. Поступил сигнал о том, что ребенок давно не может найти родителей. Он находился в приемной семье в другом государстве даже и вернулся в детский дом, потому что там произошла депортация, но там что-то такое, в сложности с документами. Вот у нас написано «Улица Мира». Дима? Нет, Дима – это сын, а мы ищем родителей его. То есть это не слышали? Оно от деревни. Моего мужа дядька. Да вы что? Да. А вы, может быть, знаете их телефоны, если мы сейчас их не найдем? Тогда, может ну, быть, мы сейчас. просто им дадим телефон ребенка. Сейчас. Спасибо большое. Опа, удачи. Да. Все кругом родственники. Это визит какой очень круто. Пригоните что-нибудь. Не, Дима, попросил вас, вас найти. То, Дима? Что, да, он, он э, пытался с вами связаться. Да я много раз пробовал звонить, хотя не, момент недоступен. Мы нашли родителей Димы. Да? Можно ли нам с Димой поговорить? Можно, да, Дима, сейчас я узнал. Сейчас, секундочку. Нет. Как ты ничего, солнышко, мое? Я нормально. Нормально? Так вот, Thank <laughs> you.